4 марта, накануне женского праздника в Харьковском городском реабилитационном центре «Промень» состоялся конкурс мисс Промин Промень-2015». Такой замечательный подарок сделал воспитанникам центра благотворительный фонд «Красота и милосердие». Фонд «Красота и милосердие», который возглавляет Харьковчанка Анна Нагорная, добрый и верный друг реабилитационного центра «Промень». Дело в том, что фонд поддерживает нас и морально, и материально, оказывает благотворительную помощь нашей организации и помощь в виде пособия, всяких игровых материалов в данном конкурсе. То есть практически вся техническая сторона организационная остается за фондом. То есть, вот девочек наших украшают сегодня профессиональные визажисты, профессиональные парикмахеры, которых предоставил нам фонд красота и милосердие. Жюри, вся техническая сторона вопроса организована этим фондом. Инициатива. Анны Нагорной, которая возглавляет благотворительный фонд «Красота и и при поддержке почетного консульства Турции в городе Харькове, мы решили провести этот замечательный вечер. Подготовка конкурса конкурсу длилась почти месяц. В течение месяца с детьми проводились различные мероприятия с различными специалистами, с логопедами, с психологом обязательно, с воспитателями в группах. Вот, ребята разучивали непосредственно стихи, песни, которые вы услышите в музыкальных паузах. Разучивали также хореографическую постановку, которая в нашем конкурсе будет одним из конкурсов. На протяжении этого месяца все девочки, безусловно, очень волновались потому что для них такой конкурс проводится впервые. Вот. Для них это очень значимо. Все они с нетерпением ждут, кто же из них станет мисс Промень. За каждой участницей был закреплен куратор, студентка Харьковского национального экономического университета. Они помогали девочкам готовиться к конкурсу и поддерживали их во время выступлений. Кристина, девушка загадка. Она немногословная и спокойная. Кристина много читает, слушает музыку и просто размышляет о жизни. Ее детская мечта – путешествовать. Она любит шум моря, с удовольствием наблюдает за природой. Она милая, красивая, дружелюбная и общительная девушка. Жюри имело возможность оценить картины, украшения и мягкие игрушки, сделанные руками участниц. А завершила конкурс «Хореографическая композиция», посвященная приходу весны. We've been together, first Корону для Мисс Проми 2015 подарил Наталья Карпенко, автор конкурса красоты «Queen of the Season». Награждается безумно обаятельная девушка, которая покорила сегодня всех членов жюри. Это рыбалка Лилия. Праздник, который нам сделали наши спонсоры, я даже считаю, что они не спонсоры, они наши друзья, мы бесконечно рады. Это впервые у нас такое, я думаю, впервые такое даже в городе Харькове. Вот именно среди этой категории вот такой замечательный праздник. Спасибо всем большое-большое-большое. Все участницы конкурса получили подарки от благотворительного фонда «Красота и милосердие», а также от почетного консульства Турции в Украине. Сегодня мы сделали невозможное, я считаю. На самом деле мы создали этот праздник, мы придумали его сами. И эти дети, воспитанники реабилитационного центра «Промень», эти девочки тоже красивые, они такие, как и все. 8 марта – это праздник тоже для них, оказывается. Я всем даю понять, что невозможное всегда возможно. Они счастливы сегодня, их сегодня поздравили, они красивые, мальчики за них болеют, у них тоже создаются семьи, у них рождаются здоровые дети, и мы должны стремиться для того, чтобы сделать их жизнь лучше. Сделать их частью нашего общества, а не отстранять их. И не убирать их, как, не обращать на них внимания, как будто бы их нет. Нет, они есть. Они есть в этой жизни, но им просто надо помогать. У кого-то нет этой возможности, а мы эту возможность им даем. Каждому человеку нужно давать шанс. И мы сегодня дали им этот шанс. Они за него схватились, они за него боролись.